Здрасте. Вы чья группа поддержки жениха или невесты? <связа> Спасибо. Хорошо, все будет хорошо, все будет, <связа> будет, будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо. Как себя чувствует моя команда? Команда удача! Видимо, время начинать торжество, но я буду вести эту роскошную свадьбу не один. И для меня это большая честь. Хочу представить вам великолепную, красивую, талантливую актриса, певица, телеведущая. Встречайте, аплодируйте, ликуйте громко, Анна Семенович! Ну что, друзья, действительно, мы с Аней объявляем первый тост открытия. Ребят, открытие вашего торжества. И пусть ликуют все. Давайте выше поднимем бокалы, пусть звучит хрусталь. Мы объявляем тост открытия шикарного свадебного торжества. Ура! Это да, называется упражнение. акт доверия. Доверие, да. Вот сейчас, Мария, я падаю, ты меня должен держать. Теперь я буду знать, когда у меня <с пьяная жена падает мне на руки, я скажу: О, я готов к акту доверия. Анна Семенович, давайте поаплодируем, дорогие друзья. А сюда смотрим, да? Давайте. Две они. Ура! Грядет второе отделение вечера, и уверяю вас, все. Согласно определенной драматургической линии Будет еще круче Так что настраивайтесь на позитив Поехали А может быть мы как-то через Майами? Нет? Предлагаю нам всем заехать в Майами Ты согласен? А, а что туда ехать Да Вот они на сцене А Майами приехала к нам На сцене группа Майами Подарим приз человеку, который выговорит скороговорку "Мама мыла майбах". Мама мыла майбах, мама мыла майбах, мама мыла майбах, мама мыла майбах. Почти без одной ошибки, молодец, аплодисменты. Тебе вручается за смелость, за креатив вот этот подарочный сертификат на получение фото со свадьбы первой. Сумка, кекс, рюмка, лепс. Пусть Игорь носит в дом зарплату сумкой, а Настя его встречает рюмкой. И вместо кекса дома будет секс, и пусть поет им в это время лепс. Жалька! Жалька! Звезды будут прямо сейчас. Группа ООБА ТУРМАН, ЛУЧШЕЕ, УРА! Я так ждала тебя! Тебя... Буду говорить на языке метро. Следующая станция замуж. Выходим, девочки, выходим. Три, два, один. Ну, наверное, все прекрасно видят, что я на данном этапе совсем один, да? Эй, Вася, я сейчас сделаю такой подарок. Ну, вернее, не я, а очаровательная, потрясающая Анна семинович Которая, ребят, вам подготовила специальный сюрприз, специальный подарок. И вот сейчас я хочу, чтобы действительно зал взорвался эмоциями. Буря восторга! Ваша любимая и неповторимая! Анна Семенови! Я проглашаю классическую фразу, и у нас даже в сценарии написано «Все аплодируют стоя». Приветствуйте, самое настоящее произведение искусства. Это Платина. высший шедевр, да. Высший экспорт. шедевр кулинарного искусства. Встречайте, аплодируйте, приветствуйте! Свадебный! ТО! <плодисменты>